Всем привет любители любительского видео Меня зовут Андрей Продолжаю рассказывать про свои походные истории так, Сегодня приехали на старое место Здесь я уже был Предыдущее видео есть, можете посмотреть, ссылку оставлю Сейчас горячий шоколад Экипируюсь и дальше пойдем, если получится, я не думал, что тут столько снега Тут снега еще больше, чем был последний раз, я скажу так просто Так что сейчас небольшой перекус, завтрак легкий и потом погнали Так, снарядились Немножечко на месте Как попили Сейчас машину заряжаем И попробуем пройти Снег глубокий Повторюсь, глубже, чем было в крайний раз Не на как будет идти Но, тем не менее, будем пробовать Что то получится, посмотрим До встречи пути следную вот, попадается вот такие вот привет такие вот места вот видите и костра ростовка отличная и дерево ну мертвое в принципе в принципе мертвое сухая отличная но я с собой брать не буду у меня растопточные диски есть я показывал неоднократно я буду рассапливать ими благо у меня предостаточно ну если сгустнется, вот, пожалуйста, по пути уже берем, вот подошли, вот этого будет вполне достаточно То есть тут на многие-многие разы еще Так что, так, поэтому оставляем его здесь Пусть будет, И, скорее всего, конечно, он упадет, но мы как-нибудь его поддавим, чтобы тепла с него <coughs> стекала Как-нибудь пригодится кому-то Еще один такой момент рубанками тут с собой, все на выбирает, обратите внимание, проводов где то будет торчать. Это все на рабочий момент, так сказать. Что хотелось сказать. Тут это у березняка просто. Растирикался. Так, ребят, идёт пока отлично. Вот мои предыдущие следы. Думал, что будет хуже. Думал, что будет хуже в плане ходьбы. Но пока что отлично. Не проваливаюсь. Но это пока что... Солнце не вышло, не пригрело. Сейчас, я думаю, солнышко выйдет. и Я по тоже так не похожу. Но ну, мы проваливаюсь. Но... Значительно отличается от того... Когда я последний раз здесь был, в лучшую сторону. Будем идти. Куда пройдем. Буранчиком следы. Подожди. Все так странно, какая-то. Борозда такая. А хотя нет, оттуда, да. Все правильно, вот оттуда. След бурана, вот провернулся. И пошел в ту сторону, куда мне и надо. Ну отлично. Вот я поздним следом следам иду, просто уровень, как в асфальт, ребят, разгладил. Но терпимо. Все отлично. Ладно, надеюсь, что в этот раз дойду туда, куда мне нужно. Но обратно, конечно, будет хуже идти. Вот сейчас вот хорошо, местами прям провалились до полноге, ну до полголени. Так, если вот так вот идти, то и будет отлично. Так что, ладно, ребят. Грустнется, включусь. Всем привет. Высаживаемся поудобней. Включаться будут, когда захочу, сейчас мы будем скоро место проходить, где я последний раз был, стулья делал, лесной, кухонный уголок, некоторые в комментариях так выразились, это, говорят, кухонный уголок у тебя получился, ну, где-то местами, так, так что ладно, ребят, пойду я, усаж... усаживайтесь поудобней, плюшки, чаек, делайте, не знаю, будет что впереди. Все, поход бесы, поход действий. Будем будем отыгрывать уже от тех ситуаций, которые нам будут впереди. Потом хорошо, конечно, сидишь, смотришь это видео. Думаешь, блин, а что я тут вот так не сделал? Блин, а тут что я нахрен так-то сделал? А вот тут что так? И потом думаешь, блин, вообще, косяк на косяке, косяком погоняет. Ладно, ребята, вот сейчас вот даже звук, петличку я выключил и по телефону разговаривали, мне кажется, звук будет все равно ужасен. Ага. Котнички. Два следа. Два в один, там вот тут потом разъединяется, вот это вокруг печь вот елочка. И пошли, Ну правильно. Закон туриста. Два равно одному, один равно нулю. Ну и вдвоем, конечно, правильно Вступает. Надо всегда под выходить. Так что есть возможность ходить под. А вот уже мои следы пошли. Вот они, вот они. В прошлый раз где я был? Я ходил куда вот я. Ладно, ребят, включусь. Ребят, вот такую вот просик встретил. Яволочки маленькие-маленькие. Друже минут 20. Время сейчас 8 часов три минуты. Синица где-то разрывается. Красота вообще. Просто красота. Буранка вот эта, так называемая. Проходит туда дальше. Я не знаю, откуда она тут взялась. И вот мне теперь интересно, откуда она начинается? Что там есть-то вообще? Откуда она приехала? Сейчас пойдем посмотрим. Так что такие дела. Солнышко прям. Хорошо птичется. Вот прям каждую минуту какая-нибудь птичка начинает что-нибудь петь. Ладно. Хотел просто показать вам это тело. Так что... Ладно, ребят, включимся, идем дальше. Включимся. Ребят, <как> недолго музыка звучала. Вот это так называем буранка. Я пришел, вон оттуда, вон оттуда, туда, туда, туда. А дальше она проходит вот в ту сторону. Проходит она вот в ту сторону, на, 80, на 180 градусов и Мне нужно вон туда Ну, как естественно, ее там нету Ну и так хорошо, в принципе, я так не думал, что будет Кстати, по поводу -по буранки Едти лучше всего с той стороны, где солнце меньше даже за день попадало Там она старая буранка, уже такая подтаявшая изрядно Начинаешь вот по моей стороне умереть Брать относительно буранки, начинает ноги прям хорошо так проваливаться Правее идешь, еще пореже проваливаешься. Солнышко, наверное, меньше на не попадает. Меньше она протаяла. Но обратно пойду на ней, наверное, будет вообще весело. Наверное, ты, ты, ты, ты, ты пойдешь, на потом и зальешься. Так что, ладно, пойду туда. Начинается вот такой, прям, стащит такой лесок. Прям ельнички такие, сосны стоят. Интересные. По карте, кстати, у меня... <кхорошо> Сейчас покажу. По спутнику. Здесь вот видно было. Вот я сейчас вот иду, прям вот великолепно просто. Кубочки вот сейчас вот иногда вот проваливаются. Тут какой-то якобы объект. Честно то подобие какой-то избушки, не знаю. Ну тут ничего сейчас нет. Ну что-то было. Балочки вон сложные. Туда то вот на дальше идет. Потом по карте, конечно, посмотрю, но это... Примерно не догадываюсь, куда эти дороги дорогу ведется. Здесь... Такой есть пункт, не знаю, населенный-населенный. Настроение присутствует. Так что ладно, пойду туда. Включусь. Ну, денек просто, вообще. Так, ребят, я оказался прав, идти невозможно по колено. Проваливаешься иногда даже чуть повыше Жесть Насколько пройдем В прошлый раз почти 700 метров я так прошел Чуть побольше не останется до той точки До того места, куда мне нужно Ну делать не в этом Не только в этом Сейчас я шел, издалека видно Как вот тропинку такую вот Вот, вот эту тропинку, вот видите следы? Круглый дом, ну, вот так шел Ну это 8 шли Вот остатки Жизнедеятельности ну, Размер, наверное, со слива. Множество По следам Или 7, или 8 Проходили, наверное, одновременно, скорее всего Потому что следы одинаково Препорожены везде все, точнее Так что такие делишки Есть тут крупно-рогатые большом количестве скорее всего так что идем продолжаем туда прошел я сейчас метров не знаю мало метров 150-200 может тяжка идет идет потихонечку все впереди интересно. сейчас пока шел еще несколько следов нашел жизнедеятельности такие же как, аналогично как и показывал Три, Я не думаю, что он сюда прям ходит Один он Сюда четыре раза ходит для этого дела так что. Идем идем. Кстати, что хотел сказать Сейчас вот пока шел через этот ад Вспомнилось такое мне шутливое выражение Чем дальше в лес, тем толще партизаны Я думаю, оно неверно Край вообще неверно никак по таким походить, я не знаю, не то, что толще, а тут таким вот станешь, во! Значит, я уже весь вот при... припотел прям <laughs> без ног. Сейчас даем еще метр сто, 100... с метра сто сто пятьдесят. фику сейчас хлебанем сил, подберем чуть-чуть, восстановим силы и еще нам прилично еще идти. Так, что такие дела. Хорошо с щеком-то? Ну не с щеком тоже хорошо Ладно, ребят, до, до, до включения Так, ребят Вот такое фигни И ходят Следы Звериные Ну вот тут вот. вот Вот так вот вообще Так, да, так Метр до этого До этого метров за 40, наверное, до 50 Попойц ушел немного удивлен что глубиной что вот так вот приходится идти. ребят дело такое в общем метров в 400 поэтому одищу а я прополз можно сказать, где-то на пузе где не знаю, жесть конечно по пояс уходил в по одном месте началась опять буранка в том направлении, в котором мне нужно я не знаю, с чем он связан, может кто катался, может еще что. Может куда уезжал, не знаю. Но обратно я пойду тем же самым маршрутом, к самым же следам. И вот начинается лес. Куда вот я шел. Вот, обратите внимание. Деревья. Толстые такие чисто. Ровненько все стоит, однако одной. Так что дальше пойдем в том направлении прямо. Я буду надеяться, что. Буранка также будет продолжать. Я обрадовался этой дорожке. Кудовым ее не назвать. По не дешевле, как практически по асфальту. Ладно, ребят, включусь. До встречи. Я это сейчас с учетом что-то подставила. Потом даже страшно что-то было вообще в начале. Ребят, пришлось мне вернуться обратно. Здоровье дороже. Я пришел, нашел место. Развел костер. Расчет я сделал. Не думал, что Провалялся по поездку. Сейчас дышу чуть-чуть. Даже подохреп. Лимону привет.